Вообще хотелось бы, чтобы такой конкурс стал традицией колледжа, потому что если свои проекты представляют преподаватели, это хороший пример для студентов. И невозможно развивать инициативы студентов, если эти инициативы преподаватели сами не проявляют. Ну и потом, когда преподаватели сами будут участвовать в такой деятельности, им гораздо лучше будут понятны все инициативные предложения по проектам со стороны студентов. Мне очень понравился, конечно, проект со студенческими инициативами. Мне кажется, очень полезный и просто необходимый для реализации проект по эффективному преподавателя. И даже не с точки зрения внешней оценки эффективности преподавателей, а с точки зрения понимания, каждым преподавателем, каким он должен быть, на что надо ориентироваться и какие иметь перед собой вот эти вот высоты, которых ему, ну, может быть, даже еще надо достигать. Ну, мне понравился и проект по своей театральности, артистичности, ну, я думаю, тоже полезности бы Натальи Павловны. Не совсем мне может быть понятен проект про цифровую среду, ну, здесь просто потому, что я деликатный, эти сферы. Наш проект называется ⁇ Поддержка и развитие студенческих инициатив ⁇ мы считаем, что любой инициативный человек, он талантлив. И мы решили создать в колледже условия для развития студенческих инициатив, то есть создать некую среду, которая бы позволила студентам генерировать некие проектные идеи и впоследствии их доводить до реализации. Мы создали игру, которая называется «Матрица идей». И вот эта игра, такая игровая форма позволила нам в общем-то, уже в этом году получить от студентов реальные проекты, проект литературы и права, который, в общем-то, победил в конкурсе проектных заявок и был выбран для реализации. Я думаю, что такие конкурсы, они меняют и студентов, и качество, и самих преподавателей. Эти конкурсы позволяют создать какую-то интересную жизнь в колледже не только для студентов, но и для самих преподавателей. Когда преподавателю будет интересно работать, интересно жить — он сможет дать что-то, на самом деле, какой-то продукт, создать какой-то продукт, который будет востребован и который сможет изменить мир, например, ну, вот в колледже. Для чего нам нужны проектные группы, для чего нам нужны проекты? Одна из ключевых задач была формирование такого Доброжелательного климата, психологического, позитивного климата да, в коллективе, чтобы ваши преподаватели тоже увидели друг друга, а, как-то по-новому они раскрылись, они да, начали ценить друг друга, они начали слушать друг друга, да, они начали а, удивлять друг друга, а, вот, проявлять инициативу и а, ценить других за эту за инициативу. То есть важно вот, очень склочение коллектива. То есть студенты, они считывают. Да, а, поведенческие все эти вещи, да, то есть условно, как мы общаемся с ровесниками во взрослом нашей среде, точно так же дети считывают да, все эти наши отношения и начинают также взаимодействовать со своими сверстниками. То есть, по сути, они теперь могут транслировать этот позитивный опыт, связанный с проектной деятельностью, неформально говорить «давайте заниматься проектами, да, потому что это ценно». А они сами пережили ценность этого опыта, и, соответственно, они теперь могут искренне да, быть, когда говорят «да, это ценно».